всем привет дорогие друзья давно не делал видеообзоры. всю информацию я выкладывал до этого в телеграм-канале кто не следит за ним много чего пропустили были у нас инвесты с которых мы неплохо заработали с четырех инвестов по 50 70 процентов последний был у нас за два дня принес 170 процентов прибыли а если учесть еще стоимость bnb мы покупали по 350 долларов для инвеста монету, а к концу инвеста она выросла почти до 600 долларов, то есть BNB также заработали, то есть 200% с плюсом мы получили прибыль. Ссылка на мой телеграм в описании под видео, всегда было будет. Сегодня у нас интересный проект Universal Basic Asset, Вчера был запущен майнинг на сайте, в который мы с вами успешно вошли и собираем токены. А сегодня стартанул телеграм-бот с раздачей 50 токенов. Монетка, кстати, где-то уже торгуется. Цена 3,2 доллара. Начнем по порядку. Регистрация на сайте, авторизация раздел майна и жмем старт. Стартует майнинг. Здесь монеты, которые мы уже с вами собрали, на намайнили. И их можно перевести на баланс, нажав эту кнопку. Ваша реферальная ссылка здесь. Копируйте ее и делитесь с друзьями. Теперь Telegram-бот. Стартуем бота. Так, некоторую информацию бот убрал. В общем, кнопка Join airdrop. Подписываемся на 3 Telegram, включая партнерский. Людей здесь вот уже 72 тысячи. Минут 15 назад было только 50. Подписываемся на их не твиттер, плюс партнерский твиттер. И в партнерский важная деталь. Нужно ретвитнуть со своим комментом вверху. Я добавил теги проекта. Ссылка на ретвит нам понадобится для ответа в боте. Регистрация мы уже с вами прошли и уже стартанули майнинг. Жмем Submit Details, Done, вводим ссылку на Twitter, адрес вашей почты, ваш Binance UID, у кого нет аккаунта, пройдите регистрацию, ссылка будет в описании. Жмем кнопку Done, указываем ссылку на ретвит, Ссылку на ваш канал YouTube. Кстати, не забудьте подписаться на партнерский YouTube. И на этом все. Берите реферальную ссылку, приглашайте друзей. Проверка баланса. 50 монет на счету. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео и получать Оповещение в случае их выхода. Всем пока.